Всем привет! Сегодня будем смотреть постройки базальта Багрова. Торт это сила. А, нажимаем, начинаем. Просто у меня там решетки стоят. Перейдем. Подъезжайте, меня потом надо Я вернулся. А, ну мы уже начали, если что. Рубка Э. Эксперименты. Больно? Да. Вайс! Начинаем давай. Так, что тут у нас? я потратил больше времени на вагоны. Так, тут вход. Ну, а что он так дрожит? Как настоящий поль, что ли? Ну, там, из-за того, что... Беляш. Какой Беляш? Да, мне желательно... Я сейчас там почти вылез. А, из-за Беляша? Беляш! Взрывайся! Я подумал, какой Беляш тут лежит. Оказывается, это же Беляш. Ой, спасибо. Беляши, а потом тут беляши где-то лежат. Не сдел... сделали массаж твою только что. Так, ну что тут у нас? Первый вагон это стульчики. Ну ладно, понятно. Так, но ну он выглядит Давай. красиво внешне. А почему все вагоны из золота? Ну, первые последние. О, Ты да, знаешь, кто да. какой грабитель возьмет его на подъемном кране себе за березу? Это самый материал поэтому я его всегда использую так тут еще внутрь может прощит. залезть кнопка оцепляет вагоны. Раз... помнишь как я один раз я нажал и у нас поезд развалился эм, ну, а вот. В самом, а в самом локомотиве почти что ничего не поменялось по-моему ничего не поменялось вообще ничего поменялось. нет тут есть две коробки добавили вау коробка <свят> так ну что тут у нас изменилось еще а вот это что ну, типа, я отцепил вагоны и все, да? Да, зачем мы сейчас поедем на основном локомотиве, мы отцепимся и поедем. Так, тогда заново загрузи, а я не хочу <свят> отцепляться. Заново? <свят> нет, <свят> откуда? <свят> а! <свят> меня <свят> поезд чуть не задавил, хорошо, что он заново загрузился. <свят> Иначе ну, типа, я уехал с вами. Идемте все в на... поезд. Давай, поехали, мы тут будем. Я буду важным грузом. Стоп, нет, там не будь. Ты сейчас на кнопку нажмешь, нам хана будет. Ладно, ладно. Подумаешь, я люблю нажимать на красные кнопки. Перекрась кнопку белый. Так, ладно, все, поехали. До станции Екатеринбург отправляет. Так, а я пойду поезду. А я заплатил за билет до мухосранска, в смысле? Возвращайся, билеты запрещено, Вы едете. А! Куда? Ой. Ой, я думал, я тоже отцеплюсь. Оказывается, только ты -то отцепился. Смотрите. Что творится? Ой, не... Он сам поехал. Они не всегда отцепляются. Ой, а что он этот, сам едет куда-то? А они сейчас на одной кнопке, кажется. О! <толкут> Все, я, я, я в безопасности, всё. Меня спасите? Всё, я мухосранская, Мухосранске, ненормально. У меня другая конечная остановка, конечно, была. Ну ладно, Мухосранск меня тоже устраивает. О, ты в берегу Мухосранской реки. Ой, ладно. Куда мне бежать, к тебе? Да, обратно. Нет, надо перебежать Мухосранскую реку. Ай, что тут оно? по камням бегаю. не Никольни! Нет! Я так пропал! Все, я проиграл. Следующая постройка это Военная военный шпика. урал. Так, Та еще кто-то должен э, в армию людей? Да? Здесь приехали на чужие волсы такие. здравствуйте вам повесточка. Стоп, а стоп. Если... Над полигоном а работал мой э, один из лучших друзей Миша. А теперь... А теперь подойдите, пожалуйста, к передней части грузовика. Подходим. Здравствуйте, вам повесточка. Какая? В армию. Если не согласитесь, мы вас застреляем. Эй, так нельзя? Можно. Это же Советский Союз. Стоп. Это, я думал, не Советский Союз. Ладно, так. Так. Да, стены шмальну. Пулемет можно взять? Это нельзя взять. А ты его инструментом наверх подними новым. А? Ну, выдели вот так. Только... Фиксируем? да Шпатит. нет ты его просто вверх подыми без фикс... фиксации я его хочу в руку стоп нет, нет, нет, нет. ухо военного ухо я буду бьетнаде. повесточки тасить. есть не пулемет а топор какой-то так а как не нормально заходить ну ладно допустим я взял этот пулемет мне хорошо. Надо Эй. у него коллизию убрать. Ну как грабли граблями махаю. Ты вспахиваешь землю для твоих. Стой, давай, знаешь как сделаем? Я сейчас перебегу локацию и тогда ты его заново загрузишь, у тебя будет грузовик, а у меня пулемет. Гений, Сейчас, подожди, чуть-чуть. Так. Все, бегу. Стоп. По, По дороге землю пахаю. Не бежал, не Нет, я не добежал, я не добежал. Не грузи, не грузи, не грузи. Все. Так, стой, стой, подожди секунд. А, иди домой, загружай, брат. загружай, а, загружай. О, у меня, идея, у меня появилась идея для конца видео. Ее, <связать> как вот тут задумал. Сейчас загрузил. Можете меня Давай, подобрать, я смотри. там, у розовых. Сейчас, у розовых? уверен, что а! ты, ты зачем в коллизию? Ой, ты что сделал? У меня пулемет <связать> в земле застрял. Все нормально. Давай. Я бегу. А. Давай, комрад. подъезжайте ко мне, я тут у розовых. Заберите меня по дорожке. Ва Комрада еду забирать комрада. Комрад долезай, мы тебя заждались, Комрад. А кто такой комрат? Комрат это товарищ на английском. А. Да тут же можно было пулемет взять. Тут еще один пулемет. Это что за рэмбо на максималках? Так, куда мы идем сейчас? Это рэмбо на максималках, слушай. Просто в двух руках по пулемету. Так, что теперь? Если что, это пулемет печенега. Печенек. Или ПКП. А им стрелять можно? А который стоит на машине, да. А вот этот, который. А у меня вот так прикольно вообще от первого лица выглядит, когда я встаю так. Луна, руки вверх, это да, ограбление. Нет, это набор в армию. Ты вообще мог поднять с помощью чего-нибудь руку и тебя придет. Да. Стоп. И выглядело прикольно. Опа. О, давай так. Пум. Ты мне успеешь масло поставить? Ты можешь это на превью поставить, кстати, вот это вот. Чё, чё? Это, это чё, прикольно такое? А, давай я попробую себя закрепить к грузовику. Давай. Я просто flex. Ой, не то включил. Нет! Не Нет, но тебе не надо тоже... фиксацию у него включить. Фиксация? Нет, вот так сделать. Кстати, я тоже а. все блоки клея раздобыл. Трудом. Раздобыл. Фиксирование поставил. Так, теперь отключай фиксирование. Я просто прозрачность включу. Поехали могу, да. по дороге. Я, я, ду... тут... я и буду. Я его сделано типа сбор. Не, просто все отфиксируй. Ой, а. что-то не то получилось. Я грузовик тащил. Нет, должно было быть не так. Его убийца. Я хотел, я хотел по-другому. Я не хочу быть убийцей. Я не хочу. Армия такими становиться Ладно, поехали, давайте. Я хочу, я выброшу пулемета, то есть с ним. Я жив, я выжил. Все, пулемет выбросил я. А че тут вот этот пулеметом можно стрелять? Да, и все можно. Там на короб нажми. Ну, были же к прикладу. Хоба. А, вот, тут есть кнопка. Такая, пью. Да, Давай, меня шмальни. Ну, у тебя ПВП нет. Нет, может меня откинет как-то? Может я за короту улечу? Ну, раз так хочешь, готовься. Я настаиваю. А, жалко. А, поехали куда-нибудь. Так, меня погодите. Давайте кота в армию заберем. А, меня! Ну, а, поехали коту. Коту, поехали. Так. Берем в армию кота. Так. Поехали. Действие Позвольте. Дела. Опа, все, погнали. Так, я на курок нажимаю, на всякий случай. Мало ли, этот код будет сопротивляться. Так, напишите ему в чате. Поймать! Он убегает! Ловите его, поехали! Поехали, поехали, поехали в атаку, быстрее ловим это яйцо. Огонь! Поймать! Не дать сбежать! подожди у меня появился план, появился план. Яйцо а, надо гарпуном при, задача, прицепить. Да-да-да, твоя задача гарпун. Стоп, гарпун, стоп, стоп, сейчас я, я, сейчас я поставлю, подожди. Что, вместо моего пулемета сейчас гарпун будет? Как хочешь. Сейчас я там наверху сяду. Машина создана для того, чтобы забирать людей в армию. Давайте это сделаем. Поехали. Используем машину для... Стоп, остановиться. Давай, лови его. А чё гарпун не стреляет-то? Я типа нажимаю. Дай-ка пересяду. Нажми на английском. Стоп, стой на месте. Поехали туда. Стоп, вот сейчас можем проехать. Приезжай. Я изоляцию врубил. Э, развернулся. Ой, я сейчас по нему могу шмойнуть. Быстрее. Сейчас! Поехали, поехали, поехали, сможем! Где он? Да блин! Поехали! Бежим! Враг на его в следующий раз! Да! Ай! постройки это что? Следующая постройка, с помощью которой мы заберем его в армию. Тактический самолетик. Какой? Ты поймешь, в чем его прикол, когда мы будем полетать над его базой, да? А, прикол в том, что у него дверь открывается? Не! Совсем не. Да, видишь, Зайди. Так, давай, заходи, забирай оружие и высаживайся на место. Я готов. мы готовы. Сначала ускорение. Для того, чтобы быстрее подняться. Так. А что сейчас? Я бегаю держаться крепче за кресло. Держусь. Сейчас нас немного почитают. а Это что за коробка? Пошли, пошли, пошли! Вот так он! Где он? Вон он там! Он умный. Умный противник у нас попался. а Я вайпал! Это телепорт какой-то. А. Мы его окружили. Повторяю, мы, его... мы его окружили. Зачем? Забрать в армию. <laughs> Давайте его пропустим, он какой-то слишком... Агрессивный, давайте к другому пойдем. А, да. Вот этот вот истребитель более прикольный. Да, да, да. Их тут, тут причем три. Один тебе, один мне, один еще кому-то. Я, я я беру самый мелкий. Я беру самый мелкий. Я самый есть, большой. А... Не, я беру зеленый. Вот этот это пассажирский, и это боевой. Я беру боевой. А этот вспомогательный. Да. А кстати, Ой. там под, под роликом очень дав, давно еще писали: можно сделать э, туториал на эти статусы. А как в него задействовать? Да, а стекло не имеет коллизии. А. У меня, было, у меня просто не было логичного объяснения. Я могу... него. А как стрелять гарпунами? А, гарпун только у тебя? Да, это пассажирская версия. Сейчас мы его будем забирать в армию. Да зачем его? Ой. Бомби его. Забираем его в армию. Че-че-че? Подождите, я даже взлететь не могу. <свот> так летать? <свот> либо на X, либо на Z. Я уже нашел. Ага. Да, это хорошо. Я... А, я за о... я... тебя а не... Стой, я тебя спасу. Есть, Ты катапультировался? Я... <свот> да, я катапультировался на... Сейчас я тебя спасу. Заодно одно проверим. Там у меня можно в снежную пушку залезть. Ну, ну, а, да, он у меня боевой? Как-никак. А, я опять за себя подбил. Да что такое? Я лечу за тобой. И прыгаю. Мимо немножко. Я взял, конечно, это... Давай, я не буду да, <свят> <не, свят> <свят> Я могу попытаться этот самолет сбить с помощью вот этих наших самолетиков. Каких? Как? Не, вот этот огромный самолет. Можем попытаться сбить на, нашими оружиями. Как его сбить? Ну, можем включить PvP и начать и, и устроить мини-челлендж по уничтожению этого самолета. Он а, то не включит. Не знаю. Ну попробуйте, включите. Ну, надо же он еще сам его включил, иначе ну, урон не будет проходить. Он это и сказал. Бум. Кстати, знаете, что я могу сделать? Да. Что я же серый, как бы, да? да. А, это чей корабль вообще синий? Да. Не, знаю, Ой, синий, не синий, а зеленый чей. А, это вот это мой. А где ты? Ну я помню, а где ты? Разведка стоять на месте. Мне нужно тебя проверить. Вспомогательный самолет, да. Остановись. Остановись. Остановись или будешь расстрелян. Этот самолет вообще по единой разведки там бы гребок. А, разведчик. Кушками, да? Я разведчик. С пушками! Я хороший! Ты мне сломал! управление. Все, я как улетать? На дем летать нельзя! Потом! Я вас ломал! двигатель сломал! Мы тут останемся навсегда. Были врагами, стали друзьями. Пошли! Мы общими усилиями сможем отсюда выбраться.